Всем привет! В этом видео мы поговорим о системе событий Drupal 8. Мы рассмотрим, что такое событие и зачем они нужны, как подписаться на событие и обработать его, как объявить свое собственное событие и оповестить о его возникновении. В процессе обработки запросов в Drupal происходит огромное количество операций разной степени важности. Самые значимые и важные, как правило, и описываются как события. Таким образом, событие — это факт того, что в системе произошло что-то важное, о чем, вероятнее всего, разработчик захочет узнать в определенных ситуациях. Вы можете подписываться на данные события, а когда оно произойдет, будет вызван требуемый обработчик. В обработчик передается вся необходимая информация о событии, а на основе полученных данных производятся новые операции. Это позволяет писать логику на заранее определенных этапах работы системы, при этом не изменяя оригинальный код. Для того, чтобы узнать о возникновении события, вам необходимо подписаться на него. Для этого создаются Event Subscriber, или по-русски подписчики событий. Подписчик представляет собой объект, который объявлен как сервис с меткой. В общем случае, подписчики создаются в SRC Event Subscriber директории вашего модуля. Объект подписчика должен реализовывать Event Subscriber интерфейс, который потребует описания метода getSubscribedEvents. В данном методе вы должны сформировать и вернуть массив, содержащий информацию о том, на какие события подписывается данный объект, какие методы и с каким приоритетом необходимо вызвать. Ключами данного массива являются названия событий, на которые необходимо подписаться. Для событий со статичными именами, как правило, создается объект, состоящий из констант. При наличии подобного объекта для интересующего вас события, хорошей практикой является обращение к константе вместо указания названия в виде строки. В качестве значения элемента массива указывается метод или методы текущего объекта, который необходимо вызвать. Значение может быть строкой, которая содержит в себе название метода, Массивом из двух значений, где первое значение названия метода, второе его приоритет. Также вы можете указать массив из массивов, где каждый элемент будет содержать в себе метод и опционально, приоритет. Приоритет влияет на порядок вызова обработчиков. По умолчанию все имеют приоритет равный нулю. Чем больше приоритет, тем раньше будет вызван обработчик. В обработчик будет передан экземпляр объекта событий. У всех событий они, как правило, свои собственные, но все они наследуются от стандартного объекта event. Это означает, что у всех объектов событий гарантированно есть метод StopPropagation, который позволяет остановить вызов всех последующих обработчиков после текущего, а остальные возможности определяются автором события. В данном примере мы разберемся, как подписываться на сторонние события и обрабатывать их. Для примера возьмем событие configEventsSafe, которое предоставляется ядром. Данное событие вызывается, когда происходит сохранение объекта конфигурации перед тем, как он будет записан в YAML файл. В обработчик будет передан конфиг event объект, который предоставляет нам два метода. GetConfig возвращает нам полный объект конфигурации, на который мы можем влиять. IsChange позволяет сделать быструю проверку изменились ли данные конфигурации по определенному ключу. Мы напишем подписчик, который будет записывать в логи все изменения конфигурации, произведенные пользователями, не являющимися главным администратором, у которых UID не равен единице. Это будет что-то вроде аудита работы с конфигурациями. Допустим, мы имеем свой собственный модуль Example. Прежде всего, нам необходимо создать свой подписчик событий. Хранить мы его будем в src/event_subscriber директории. Так что первым делом подготавливаем папку. Далее создаем файл для нашего будущего объекта. Назовем его configSaveSubscriber. Затем объявляем наш класс, который должен реализовывать EventSubscriber интерфейс. И добавляем иму описание. Теперь реализуем обязательный метод getSubscribedEvents. В нем мы возвращаем массив с тем, на какое событие необходимо подписаться, в нашем случае configEventsSafe, а также метод, который необходимо вызвать в момент возникновения события. Назовем его onConfigSafe. После того, как мы описали, на какое событие необходимо подписаться, нам нужно не забыть написать свой метод, который мы указали в качестве обработчика события. Создаем наш публичный метод onConfigSafe, где в качестве аргумента мы будем принимать config.radEvent, как это указано в описании события. Пока что мы не будем писать никакую логику, а просто напишем комментарий к методу, что он реагирует на сохранение конфигурации и логирует изменения, внесенные не администратором. Также описываем параметр event, что он содержит конфигурационное событие. Подписчики событий — это сервисы с меткой. Прежде чем продолжать писать логику, объявим наш объект соответствующим образом. Так как у нашего модуля отсутствует файл описания сервисов, первым делом создаем его. Добавляем раздел сервис и описываем в нем наш сервис для подписчика. Назовем его ExampleConfigSafeSubscriber, чтобы он отражал в своем названии что это подписчик. Указываем полный путь для объекта нашего подписчика. Обязательно добавляем раздел text, в котором указываем имя тега EventSubscriber. Так наш сервис будет автоматически найден. На данный момент у нас уже есть объект подписчика, который мы только что объявили в качестве сервиса. Это полноценный рабочий подписчик, но в нем нет никакой логики. Наша задача создать простой логер изменений конфигурации, если они сделаны не главным администратором. Для данной логики нам потребуются другие сервисы, поэтому сразу объявим аргументы для dependency injection. Так как мы будем писать влоги, то нам потребуется сервис Логер. Чтобы каждый раз не описывать канал логов, к которому необходимо подключаться, мы завернем его в отдельный сервис для удобства обращения и постоянства в модуле. Для этого в ядре уже все имеется и мы объявляем свой сервис Logger Channel Example, где example – название нашего модуля. Указываем ему родительский сервис Logger Channel Base и в качестве аргумента передаем строку с названием нашего канала для логгера. Это example, опять же аналогично названию нашего модуля. Теперь мы можем спокойно передать все необходимые аргументы сервису нашего подписчика. Первым передаем только что созданный сервис нашего канала логов Logger Channel Example. Для того, чтобы проверять, является ли пользователь главным администратором или нет, нам нужен сервис CurrentUser, который содержит всю необходимую информацию о текущем пользователе. Мы также будем определять различия между оригинальными данными и новыми. Для этого воспользуемся Diff-объектом, для которого есть сервис в ядре DiffFormator, позволяющий сделать за нас львиную долю логики по формированию различий между значениями. Так как diff-форматор в качестве результата возвращает рендер-массив, а логер пишет готовый результат сразу в базу данных, то нам также потребуется сервис Renderer, при помощи которого мы сможем преобразовать наш рендер-массив в HTML-разметку. После того, как мы указали все нужные нам аргументы, возвращаемся к объекту сервиса и принимаем их в конструкторе. Записываем в свойства объекта и пишем соответствующие комментарии. Переходим к нашему методу onConfigSafe и начинаем писать логику. Для удобства сразу же создадим переменную config, которая будет хранить объект конфигурации. Первым делом проверяем, является ли конфигурация новой. Данная метка означает, что конфигурация только создается. Следовательно, логировать данное поведение мы не будем и сразу же прерываем дальнейшее выполнение кода. Если конфигурация изменяется, мы проверяем, является ли текущий пользователь главным администратором. В Drupal это пользователь с ID равным единице Поэтому мы прямо так и проверяем. Если это главный администратор, мы также прерываем выполнение логики, так как он будет считаться у нас доверенным пользователем. Затем получаем оригинальные значения, которые для изменений и текущие, и после изменений в соответствующие переменные. Для этого у конфигурационного объекта есть два метода get возвращает текущую конфигурацию в виде массива и getOriginal с оригинальными данными. Для поиска различий мы воспользуемся объектом div, он производит проверку на основе двух массивов, содержащих строки, но не понимает ассоциативные массивы, которые будут возвращены методами. Для этого мы преобразовываем наши массивы в yaml строки при помощи yaml encode, а затем разбиваем получившийся результат на массив с разделителем по переносу строки. Теперь мы можем передать данные массивы объекту div, и в качестве результата он вернет новый массив, содержащий объекты с результатами его работы. Нам они не интересны, так как мы не будем их обрабатывать самостоятельно. Изменения мы будем отображать в виде таблицы. Для этого мы воспользуемся стандартным рендер элементом table и напишем соответствующий рендер массив. В качестве строк таблицы будем передавать результат работы метода format от сервиса div который принимает результативный массив от объекта div. Так как мы не можем логировать рендер массивы, то рендерим нашу таблицу в html. После чего мы формируем сообщение для логов, в котором мы указываем, что такой-то пользователь изменил конфигурацию с таким ID и вывод таблицы изменений. В placeholder username мы передаем имя текущего пользователя. В config.id – идентификатор конфигурации и в changes мы передаем markup объект с HTML таблицы, чтобы он был корректно обработан без санитизации. В конечном итоге мы передаем наше сообщение в логер с типом notice. Осталось только проверить написанный нами подписчик. Если у вас не включен модуль, то включаем. Если включен, то обязательно сбрасываем кэш. Для проверки мы авторизовываемся под пользователем с правами на редактирование некоторых данных сайта, но не являющимся главным администратором. Переходим в любой раздел настроек, что хранит данные в конфигурациях. Например, конфигурация, основные настройки сайта. Для примера меняем название сайта, e-mail и добавляем слоган. Сохраняем конфигурацию и переходим в отчеты последние записи журнала. Там должна быть запись в канале Example, как мы и указали в аргументе сервиса нашего логгера, внутри которого вся подробная информация, представленная в виде таблицы изменений. Для того, чтобы объявить свое собственное событие, необходимо создать два объекта. Первый – представление события, второй – информационный. Затем в нужном месте оповестить подписчиков при помощи сервиса Event Dispatcher. Объект вашего события должен расширять Event объект от Symfony. Он может быть без методов и свойств. Вы можете создать как Immutable, так и mutable объект. Это будет зависеть от того, какую роль он выполняет передачу данных или же позволяет влиять на что-то в основной логике. Данный объект инициализируется перед вызовом событий, а затем передается всем подписчикам. Объект вашего события должен расширять ивент объект от Symfony, он может быть без методов и свойств. Объект выполняет роль посредника между инициатором событий и его подписчиками. Инициатор может передать какие угодно данные, которые могут пригодиться подписчикам. Создав Mutable объект, подписчики смогут передавать свои данные инициатору, который в дальнейшем сможет их использовать уже для своих целей. Данный объект инициализируется перед вызовом события, а затем передается всем подписчикам. Затем хорошей практикой является создание информационного объекта. В нем описывают константы объекта. Каждая константа в качестве значения хранит название события, а в комментарии его описание. Это позволит другим разработчикам моментально понять, какие события предоставляются модулем и какое у них назначение. В конечном итоге происходит процесс инициализации событий и оповещения всех подписчиков при помощи event dispatcher. Для этого первым делом создается экземпляр объекта события, а затем вызывается метод Dispatch от сервисов, в который передается название событий и непосредственно сам объект. В данном примере мы создадим свое собственное событие, подготовим логику для его использования с последующим оповещением о его возникновении. Также мы сами подпишемся на него для проверки. Прежде всего напишем логику, в которой наше событие будет вызываться. Для этого мы создадим простой маршрут с контроллером, который будет возвращать заголовок и текст страницы. Для этого создаем папку src-controller, а в ней создаем файл нашего контроллера, который мы назовем example-controller. Описываем класс в самом простом виде и добавляем комментарий. Создаем метод, который будет отвечать за формирование содержимого страницы и называем его build. На данный момент в нем мы просто вернем рендер-массив, содержащий разметку содержимого страницы, но без заголовка, чтобы он брался из маршрута. После чего объявляем маршрут для нашего контроллера в файле example routing yaml. Даем название маршруту example hello world. В качестве пути пишем slash hello world. В значениях по умолчанию указываем заголовок hello world и полный путь до метода нашего контроллера, отвечающего за содержимое страницы. В требованиях указываем простую проверку на права доступа Access Content, чтобы страницу мог увидеть любой пользователь, имеющий право на просмотр опубликованного содержимого. Сбрасываем кэш и проверяем нашу страницу Hello World, что она работает корректно. Теперь, когда у нас есть определенная логика, мы хотим создать для нее события. Для примера мы создадим событие, которое позволит изменять заголовок и содержимое страницы. Первым делом нам необходимо описать объект нашего события, в который мы будем передавать исходные данные. А после обработки подписчиками, забирать измененные и использовать по назначению. Для этого создаем папку src/event, где будем хранить объекты для нашего события. А в ней создаем файл Hello World Controller Event. Внутри файла объявляем одноименный объект, который расширяет ивент объект от Symfony. В нем мы ничего не должны описывать, в принципе это уже готовое событие, но мы хотим передавать подписчикам стандартный заголовок страницы и ее содержание. Для этого мы описываем конструктор, в который мы будем передавать эти данные. Аргументы будут передаваться нами в момент инициализации, так что тут мы пишем как нам удобно. Теперь добавим сеттеры и геттеры для заголовка и контента, чтобы при помощи них подписчики могли заменить значение, попутно улучшив конструктор с их использованием. Вот наш объект событий и готов. Теперь ему необходимо дать какое-то название, на которое будут подписываться другие разработчики. Мы поступим так, как поступают Symfony, Ядро и другие Contrib модули. Создадим специальный объект, который будет хранить название событий. Для этого мы создаем файл example events в src-event-директории. В нем мы описываем объект, где будет всего одна константа ⁇ Hello World со значением ⁇ ExampleHelloWorldBuild, Hello World Build ⁇ что и будет являться названием нашего события. Напишем для него поясняющий комментарий, добавим в него также пометку ⁇ @event, чтобы можно было легко найти при помощи поиска по проекту а также пометки для просмотра объекта события и контроллер, откуда мы будем его вызывать, чтобы заинтересованным событием событии разработчикам не пришлось искать откуда и как вызывается событие. После того, как мы полностью описали событие и подготовили для него название, нам нужно его инициализировать и оповещать подписчиков о возникновении в нужном месте. В нашем случае это exampleController. Для того, чтобы оповестить подписчиков о возникновении события, нам потребуется сервис event dispatcher. Для этого воспользуемся dependency injection и добавим его в наш объект. Далее дорабатываем наш build-метод, чтобы он вызывал события и использовал полученные данные. Первым делом инициализируем наше событие, передавая в конструктор содержимое и пустой заголовок, так как по умолчанию он берется из настроек маршрута и в контроллере мы его не меняем. После инициализации объекта события вызываем метод dispatch сервиса eventDispatcher, где первым аргументом мы передаем название события, используя константу, а вторым – наше событие. Так произойдет оповещение всех подписчиков и они получат наш объект и смогут вносить в него изменения при помощи методов. После того, как событие было вызвано, мы берем данные из объекта события и задаем их в рендер массив. Полученный рендер массив мы возвращаем в качестве результата контроллера. И все готово. Для проверки работоспособности нашего события мы создадим для него подписчик, как мы это делали в первом примере. Аналогично, первым делом подготавливаем файл для подписчика в SRC Event Subscriber и назовем его Hello World Controller Subscriber. Это не обязательно, но для того, чтобы отличать подписчики и не сваливать их все в одну кучу, их лучше всего разделять хотя бы по типу событий. Объявляем объект нашего подписчика, который аналогично предыдущему примеру реализует Event Subscriber Interface. Описываем метод getSubscribedEvents, в котором мы используем созданный нами объект ExampleEvents и его константу HelloWorldBuild для получения названия событий и указываем, что необходимо вызвать метод onHelloWorldBuild. Создаем метод onHelloWorldBuild, который в качестве аргумента получает объект нашего события. В теле метода мы сразу же меняем заголовок на HelloFromEvent. Затем получаем текущее содержимое и добавляем в него fieldSet с заголовком AdditionalContent и содержанием в виде описания, что оно добавлено при помощи события. Измененный рендер массив содержимого мы обратно передаем в события. После чего, не забываем объявить объект подписчика как сервис с меткой. Для этого переходим в example сервиса с YAML и добавляем наш новый сервис для подписчика example hello world controller subscriber, в котором указываем лишь класс и тег. Сбрасываем кэш и проверяем результат. Перейдя по нашему маршруту или обновив его страницу сработает наше событие и подписчик на него, который изменит данные, а мы это можем наблюдать в качестве результата работы контроллера. На этом у меня все, спасибо за просмотр и пока.